Всем привет с вами я Влад. Да, сегодня я хочу рассказать то, что у меня открылся свой сервер по Майнкрафту. Это конечно, это мой сервер. Его один, ну не один, нас со своими друзьями. Ну офигенный сервер получился. Конечно. Мне очень понравился мой сервер. Потому что туда такие плагины охрененные поставили. Это вообще офигенный. Тысячный левел там. у чего только не попади. А, мой серф, а, IP будет, конечно же, под по, по, видео. Сейчас мы их убьем. Откуда я его не могу убить. Ну, давай этого убьем. На моем уже... Это не по VP или. блядь. Так, ладно. А, а, это же не крест, извините. А, тут на моем сервере обычно всегда проходят всякие... Конечно, вчера было офигенно, сколько много людей. Да, кстати, у нас очень так недорого все продается. За... Ну сколько там? За сколько? За 100 рублей креативка, 200... Как это... какого там? Не, 50 креативка, 75 випка. 100 премиум, 150 модерка и 200 это все на месяц конечно а, скайп и скайп свой я конечно же уже в описании да кстати у нас есть бар паркур -а -а. вот бар паркур давайте пройдем его у -у, лаги лаги так. пока у нас сердце Называется Skycrafting. это я так придумал. Конечно, так, давайте на геймпрод GMA0. Обычный этот. Так. Так. Так. А, ага. давайте я вам покажу, что это Вот так, мы идем, идем, идем, идем, идем и, и сюда. Ага, вы думаете, все, конец этот лабиринт. Вот тут надо его проходить. Есть ватт ПВП, сейчас я вам покажу. Да, вот в этот сундук а, будут призы, призы. Призы. Призы, конечно же, хорошие, но. Вот, приз пока что. Я пока это все прикину. Обычный. А -а -а -а -а -а -а -а visão. Так, так. Например, давайте мы кинем кик кик зона и не, не можешь кикнуть этого игрока, потому что он главный администратор тоже еще один. Это ну как бы. Ну да, администратор еще один. Так, идем на варп пвп. Оо, вот это пвп. Да, кстати, тут дальше идет сплив, который будет сделан. Он еще не доделан. Но мне кажется, мы как-нибудь придумаем. Так. А как мы сюда попозём? Так, вот тут ват сплив будет. А тут даже не знаю что. О, даже, смотрите, как мы сделали. ПВП. Идем на ПВП. В этой зоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот в этой зоне, где вы тпхаетесь, безопасно. Тут э, пвпшиться нельзя. А вот когда вы дальше уже выходите с этого комнатки, то пвп начинается. И вы можете в любую минуту умереть. Да, кстати, у нас есть Flyer Энчан конечно же. Давайте, например, э, землю. Нет, давайте какой-нибудь блок зажируем. Так. Чан... En, вот, смотрите, у нас зачарованный хрень. Так, давайте я вот ТП хм, ТП... Зома и... И... Осюб. Так. я вот ТП так это главный админ так а где он? я его не вижу блин ну ладно ну зачарованная вообще жестоко. А. так ну вроде все про нас конечно же ага. Черт, да, это админ. Я забыл. Так, так мы уходим отсюда, он там строить, что хочешь. Сейчас напишу. Иди нахуй. Иди нахуй. Так, извините за нермотивную, конечно, же, лексику. А, нажать. Окей. Да, там работает сплип. Так когда ты его? О, да. Все, дорогие друзья, это сплив. <смех> <смех> <смех> так, это сплив, арена Вау, мы ее сделали. Я даже не думал, что за нее... Я даже не думал, я его разорву на части. Геймер старый через один Ладно, будем честно играть конечно. 4, 3. Два, Один. ту тут ту ту ту ту тут ту ту Так, я проиграл. Напишу красава". красава. Ладно, дорогие друзья, на этом uh, закончим, нашу Заходите гулять. Заходите гулять. И... и... Это. Желаю удачи. Покупайте у нас, Нет, не покупайте. Заходите гулять и приглашайте своих людей. Так, да, кстати. Если какой-нибудь игрок пригласит к нам на серву около, ну, хотя бы 6 человек. Нет, хотя бы 8. То он должен написать мне на скайп и ну свой скайп и мы ему дадим модерку на месяц мне кажется это хорошо и при покупке если ты пригласил сервер на, на сервер друга и он покупает у нас например какой нибудь там, э, там донат то подарки идет то что вы покупали всем спасибо с вами был вот подписывайтесь на мой вдюх заходите на мой сервер да, всем удачи. Пока.